Арод-бильяхим, Шайтани, Рахмани, Рахим. Некоторые аяты священного Корана начинаются без огласовок. Поэтому сегодня постараюсь объяснить. Здесь, конечно, есть правила. В Суре Фатиха, например, аят 6, написан аят. нас сирату аль Какое простое правило. Смотрим на третью букву. Алиф, Х, Даль. Если третья буква имеет огласовку кесре, то под алиф ставим кесре. Если же третья буква будет даммэ, Например. Алиф первая буква? Но вторая буква, и ва третья буква. А голосовка данная. Значит, над олив ставим Дамме. Третья буква, если Дамме, то над олив ставим Дамме. Если третья буква Кесре или Фатха будет, в обоих случаях под олив будет Кесре. Если же слово начинается тоже с олифа, но после олив, если мы видим лям, например, слово камер сурьясин есть такое слово, и олив не имеет огласовки, то здесь правило определенного артикля L, увидев L с уклоном, как и в английском the или же e «э» определенный артикль, в арабском это определенный артикль, то L всегда будет читаться с фатхой, «эль камера И слова как Тоже наверняка видели. Если мы видим тоже L, это слово всегда будет читаться «АЛЛАЗИ». Или же как в «СОРе БАКАРА» первые аяты «АЛЮФЛАММИМ» «АЛЛАЗИ НАЮМИНУ Тоже пишется. С алихом, но без огласовки. Увидев L, тоже понимаем, что на Талиф надо ставить фатха. Получается лавина». -э Если L не видим в слове. То вспоминаем третья буква. Если Дамма, то над Алиф ставим Дамма. Если Фатха или кесре, то ставим кесре. Если же Лям мы видим, то будем его читать с Фатхой. Л камера Алладхи, Алладхина. Пусть и Пусть Ивешний облегчит, иншаллах, читать его священную книгу. Ассаламу алейкум ва рахматуллах и баракатух.